всем снова здрасте это снова вы это снова я и сегодня речь у нас пойдет о легальных средствах самообороны у нас в ассортименте 13 персовых баллончиков которые мы сегодня протестируем и посмотрим чем они друг от друга отличаются поехали Сегодня у нас в ассортименте 12 баллонов с активным действующим веществом и 13-й тренировочный, там перца не содержится, а содержится спиртовой подкрашенный раствор, который со временем еще и цвет теряет. Господа, кто ждет агонии творческого коллектива канала с последующим умыванием молоком, обломитесь, потому что Леонид у нас будет занимать безопасную зону, а я предпринял радикальные меры предосторожности. Глаз у меня только два. Из этого видео вы, к сожалению, не узнаете, как вырывает глаза, если в них прямой наводкой залетает пена, или в чем разница на вкус между шоком и шпагой. Увы. Однако у нас во время теста была идеальная ветреная погода, которая наложила свои ограничения. За бортом был легкий минус, который идеально укладывается в рекомендованный температурный режим для работы баллончиков. У нас было три ракурса. С руки. тут Также у нас было три ракурса. Общий из-за плеча и самый вкусный с вооруженной руки. Но самое главное, у нас был подвижный стенд, который имитировал попытку уклонения от струи, летящей прямо в лицо. Расстояние от непосредственно баллона до мишени составляет ровно 1 метр. Соответственно, с учетом моей вытянутой руки, от тела до мишени 2 метра. И это идеальные рекомендованные по всем писанным, не писанным правилам условия. Если вы, конечно, не искушенный дегустатор перцовых баллончиков, то есть все и вся перепробовали по разным обстоятельствам. Вот если вы не из этих людей, то, скорее всего, предоставленной информации вам более чем хватит для того, чтобы определиться с выбором, когда придете в магазин и столкнетесь с большим ассортиментом. Кстати, весь ассортимент, который мы сегодня тестируем, предоставлен магазином «Солдат Удачи», в интернет-филиале которого действует скидка 5% по промокоду «БЭТВАДИМ». Сам тест мы решили оставить без комментариев, поэтому если вам экшон неинтересный или вы куда-то торопитесь, то мотайте сразу на 7,5 минут вперед, там будет и сводная таблица результатов, и послесловие. Поехали! Первый шпага струйный. Большой баллон. Большой Парень баллон. Литра. Поехали. Поехали. Боец, струйный, пенный, большой. Поехали. работает хорошо боец струйный гелевый Поехали. меня не направляй боец аэрозольный струйный Поехали. What the fuck? Боец струйный. Поехали. Попатил два аэрозольных. Нормально, долго, но я прям не чувствовал контакта. Я тоже. Поехали. Продолжение 11. А. Поехали. Да. Поехали. Саша. Полосили. Блоки вообще ангел. хорошо. Кортик. Раз, два, три. Вот, вот, вот. Раз, два, три. Все? Все? Да. По итогу первое место в моем личном тип параде уверенно удержала большая шпага, она и херачит дальше всех и работает очень долго, однако Обращаю ваше внимание, что выбор перцовки, равно как и выбор ножа, он должен отталкиваться от тех задач, которые вы перед изделием ставите. Э -э объясню на простом примере. В моем конкретном случае назначение перцовки это контроль и удержание безопасной дистанции против внезапного и, скорее всего, неожиданного агрессора. Вот на банальном примере. А? Закурить да. Ну Прикурить Иди нахер а. А? а блядь А блядь но еще раз акцентирую внимание, что это всего-навсего один из возможных примеров применения перцовки. Когда я в самом начале схохмил про искушенных дегустаторов, я же на самом деле не хулиганов имел в виду, я имел в виду ребят-силовиков, которые регулярно применяют перец и потом вынуждены его нюхать, знают все оттенки серого, красного, малинового и черемухи, которую они называют приправой для шашлыка. А в общем и целом, братцы. Все, что хотел сказать сказал все что вы хотели посмотреть мы показали поэтому у нас сегодня на этом все с вами были вещи с характером и счастливо